Всем привет, с вами Михаил, и сегодня хочу с вами поделиться, как обычно, рекомендациями, не реклама, просто рекомендации, как покупать в интернет-магазинах дешевле. Сегодня будет речь идти о интернет-магазине Online Trade. Буквально сейчас получил заказ, сейчас вам его покажу, и на примере этого заказа покажу, как можно покупать еще дешевле. Откуда взять эти самые баллы, которые мы обмениваем на скидку. Итак, сегодня мой заказ состоит из огромного наполнителя 200 литров. Он у нас пойдет для мешков, кресел мешков. За полгода, да, за полгода они чуть-чуть подсдулись. Взял премиальный, мелкий. Дальше я купил Автомобильный компрессор, накачивать колеса, до сих пор не было электрического. Я купил батарейку в смеситель сенсорный, вот такая маленькая батарейка, почти 500 рублей стоит аж. Набор сменных картриджей для фильтра, барьер у нас под мойкой, пьем только фильтрованную воду и пару розеток. А теперь к самому интересному, к баллам. Итак, а вот цифры по моему заказу. Наконец-таки я его забрал. Смотрим. Здесь у нас те самые продукты, товары, которые я вам показал. В сумме на 1315 рублей. И я использовал почти 1300 он бонусов. Он онлайн трейд бонусов. Сейчас расскажу, откуда эти бонусы, как можно их получить, откуда взять. Итого к оплате у меня было 3000 рублей вместо 4-300. Итак, как получить эти бонусы? Сразу переходим в личный кабинет и на, пример, на конкретном примере покажу бонусная программа. Пишем отзыв о товарах, о товарах из вашего заказа. Пишем обзор на товары из вашего заказа, делаем фотографии, снимаем видео обзор и за каждый из этих действий мы получаем те самые он бонусы, то есть купили вы какой-то товар, продукт, написали отзыв, получили бонус за него. Написали за на этот же товар обзор, получили бонусы, сделали фотографии, получили бонусы, сняли видео коротенькое, получили бонусы. И этими бонусами мы можем с вами оплатить до 30% стоимости покупки. Но важное условие, покупка должна быть на сумму от 3500 рублей. Вот как видите, у меня уже здесь еще есть 1000 с лишним бонусов. И онлайн-трейд зачастую делает всевозможные акции, раздает дополнительно бонусы, например, в честь дня рождения 22 года им дают еще 400 бонусов, на ваш день рождения 300 бонусов, например, к 1 сентября дню знаний 300 бонусов, то есть периодически такие промо-акции у них происходят. И... Свои первые 300 бонусов вы можете уже сейчас получить, перейдя по ссылке в описании под видео, под этим видео и зарегистрироваться на сайте онлайн Trade. Всем удачных, успешных и, самое главное, выгодных покупок. С вами был Буласов Михаил. Пока-пока.